Дорогие И вся эта жизнь Шум бальных платьев, звучание скрипки, добрые пожелания. Все это можно услышать на концерте, посвященном Дню учителя. Ежегодно 5 октября во многих странах отмечается этот праздник. Открывал концертную программу ансамбль Лимонад. Затем выступали ученики 7 класса. Они рассказывали, кем бы хотели стать из учителей. Представление состояло из 10 номеров. Коллектива. И к этому событию готовятся и дети, и учителя. Дети готовят концерт. Вот сегодня вы присутствовали на концерте, который был подготовлен силами самих детей, без руководства учителей. Говорит директор Елена Германова. Каждый номер был по-своему интересен. Пение, танцы от современных до национальных. Не оторвать было взгляда от улыбок учителей. Мы репетировали танец на протяжении трех недель. И мы танцевали танец учителям «Танец Минуэт» назывался что-то наподобие бального танца. В общем. Завершился концерт подаваться и зрители. Программа не оставила никого равнодушными. Гузель Шакирова, Руслан Урозаев, Универньюз.